Прошел первый стресс, прошла стадия отрицания, родился интерес. А что будет после? Сейчас прочитала, что в Венеции стала прозрачная вода в каналах. В другом популярном среди туристов месте, которое сейчас пустует, появились редкие красивые птицы. Может, планета хочет отдохнуть? Она устала от суеты людей, она взбрыкивает штормами и ливнями, она температурит безморозной зимой.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 о настольных играх, о чаепитиях с родителями и детьми, чтобы испечь пирог, тесто которого требует пятичасового внимания вместо хот а на бегу, чтобы смотреть, как варится кофе в турке, давно привезенный из путешествия, и неспешно пить его из красивой чашки, дорисовать картину, переписать рецепты в блокнот, пересадить цветы. Планета загоняет нас по домам, чтобы мы навели в нем порядок, Начиная со своей комнаты, продолжая своими мыслями. Возможно, тогда мы начнем ценить. И скоро вернемся в желанные туристические места, которые пока отдохнут без нас. Весна вдохнет в них жизнь. Обновит свежим воздухом, без бесконечных селфи и мусора под ногами. И откроет нам новый мир, который нам нужно начинать беречь уже сейчас. В эту минуту, начиная самих себя. Берегите себя и своих близких. Дорогие коллеги, друзья, это правда время перезагрузиться, все будет хорошо.